К кишечно относятся более тысяч видов ведущих исключительно водный, преимущественно морской образ жизни. Среди них встречаются как свободно плавающие, так и сидящие организмы, прикрепленные к дну или подводным предметам. Эти животные с лучевой симметрией состоят из двух слоев клеток. Клетки, образующие внутреннюю полость, являются клетками кишечной полости. Отсюда и название «кишечно-полосные» к типу кишечно-полосных относятся классы гидроидных, сцефоидных и коралловых полипов.